магия глупая и тупая не имеет смысла и мой мозг болит все больше когда я пытаюсь понять как она работает за исключением барда потому что барды крутые а магия отстой с их цветастыми развивающимися мантиями и гигантскими противностильными шляпами нет я не завидую захлопнись но если подумать большинство работало усердно ради своих магических способностей они постоянно изучают и применяют их на практике другие взывают к высшим силам некоторые имеют тесные узы с самим миром магия а остальным повезло что родителю умудрился Покнуть магическое создание и оставил в наследство миллионы манны. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Готовьте свои глупые шляпы, пришло время заклинателей, у которых оружие дерьмо, броня, дерьмо и боевые умения не лучше среднего игрока в ДНД. Вместо них ты будешь полагаться на мистическую, грандиозную массу магии. И подполагаться я имел в виду издеваться над ней, чтобы она делала, что ты хочешь. Чародей по природе не следует правилам магии, а манипулирует ею, как если бы это был взрослый, который нуждался в едине из микроволновки или фастфуда. Возможно, поэтому твоя кость здоровья та, что используется в монополии. Так точно жалкий d6, что означает, что Диему не стоит сильно париться, чтобы ты обоссался от страха. Метамагия цирка Дюсалей. Позволит тебе улучшить магию, которую ты кастуешь путем траты маны, полученной в наследство от твоих волшебных родителей. Ты сможешь менять эффект заклинания по твоему усмотрению. Эффекты включают, но не ограничиваются. Ауе с предрассудками, Ауе с наведением, быстрые заклинания. Нет, ты теперь вода, я хлопнул тебя по футболке, договорились, что одежда считается. Продлить гарантию на заклинание, двойное проникновение или даже колдовать пердежом из подмышек, если говорить уже в лом. И все это, и больше ты получишь используя единицы чародейства. Два самых задротских слова, которые только можно было положить в одну фразу. На удивление она является эффективным кодовым словом, прекращающим магический БДСМ, чтобы твои ячейки смогли отдышаться и восполниться. Из архетипов у тебя есть стеклянный жрец, типите-хопите-халай-махалай, я не знаю куда ударит молния, смотри, не прогадай. Тьма, тьма, тьма. Чешуйчатый отнекиватель и единственный, который реально важен. Колесо дикой магия. Ты и другие счастливчики, которые оказались рядом, на коже испытают острые ощущения рандомности. рандомности. Кажется, что твои жалкие магические стрелы не справятся? Не горюй, с хорошей удачей она откроет тебе портал в один конец в измерении огней. Кто знает, что за безумно полезный или опасный эффект может произойти из-за твоей азартной одержимости? Давайте, Давайте крутонем это колесо и увидим, и увидим насколько диким, диким сможет стать наше заклинание! Возможно, я переборщил силы раскрутки из-за своих бугристых войн, так что пока забудем про это. Теперь, главное различие между тремя заклинателями в том, как они получают свою магию. Пока маг тратит годы на подготовку, кега и колдуны продолжают платить аренду своему демону-лорду как арендодателю. Чародейская магия происходит из врожденного таланта вместо реальной работы над магией. И именно поэтому твоей основной характеристикой является харизма, потому что нам точно нужно больше таких, как вы, и то, что ты используешь заклинание, не является признаком интеллекта. Но кого тебе любит, что интеллектуально, когда ты можешь колдовать большие заклинания с большими эффектами так, что твои большие цифры будут превращать больших плохишей в большую кучу заекастных очков опыта. Ставьте шутку про фаербол. Теперь ты знаешь, как играть чародеем. Большое, пожалуйста. Well,